Молодцы. В этот раз двигались на пятерочку. Пожалуй, теперь можно не каждый день заниматься. Будем раз в неделю. Ура! Победа! Всегда следите за тем, что происходит и что можете противопоставить. Завтра для практики пойдем в реальный бой. Это какой? Мы все дружно пойдем за катаной и змеюкой, которые грохнули Химену с ребятами. Завтра миру предстанет новый четвертый отдел, но если мы завалим операцию, его распустят. А вас в таком случае пустят в утиль, в реальном бою со мной. Если так сложится, я вас наставник убивать не буду. Посижу. Это же вы все-таки меня сильнее сделали. Теперь я еще больше демонов рубить буду. И в награду отправлюсь на рандеву с Макимой. Спасибо, что нашел время на ребят, хоть и очень занят. Я надеюсь, ты еще присмотришь за Денджерс Пауэр. Если честно, меня уже от них тошнит. Я каждый раз начинаю пить больше, когда мрет дрессированная мною псина. Думал было, что если игрушки сломаются, то будет не так паршиво. Но, видимо, старость сказывается. здорово начал дорожить и ими. Странное это было нападение на спецотделу. В конце концов, мы же не тупые. Ты же знала, но не попыталась предотвратить. На меня вообще-то тоже напали. Ты можешь творить любые мерзости, гробить одного за другим моих псов. Но я тебя не трону до тех пор, пока ты трудишься на благо людей. Помни об этом. Я хочу только одного: спасти как можно больше людей от демонов. Если завтрашняя операция обернется успехом, мы сможем публично заявить о силе четвертого спецотдела. Это все поменяет и буквально развяжет нам руки. Мы спасем от демонов еще больше людей. Лгунья. Ты заключишь контракт с демоном из этой камеры. Здесь заключен демон будущего. Понравишься ему и легче отделаешься. Что ж, заходи. Будущее пушка! Будущее пушка! Давай ты кричишь, что будущее пушка! Я пришел заключить с тобой контракт. Ты самый наглый мужик, которого я видел! Покажи-ка мне свое будущее. В зависимости от него я обдумаю условия контракта. Ну же, сожги башком мне в пузо, а иначе как я в будущее загляну. <связанная> <связанная> <связанная> Условия будут такие: ты поселишь меня в своем правом глазу, и тогда ты получишь мою силу. По лицу вижу, что ожидал чего похуже, но дело в твоем будущем. Ты умрешь самым жутким образом. Хочешь знать, как именно это случится? Ты просто. Оставь при себе. Своя смерть меня не интересует. Мне главное убить того, кого я хочу. А на остальное наплевать. Прорезай уже в глаз. Большое спасибо за помощь. Ты меня, конечно, бесишь, но я за тебя болею. В спецотделе адекватов нет, так что держи ухо востро. Хочу домой. Ну так и валила бы отсюда тогда. А я вот спецом тренировался, бакенбардику. Теперь точно хана. Ну да, ведь мы с тобой еще и знатно поумнели. Одну левую уложим. Хочу домой. Каков план? Просто всем спецотделом. Ворвемся внутрь. Командир 4 спецотдела Кишиба. От полиции второго отдела требуется перекрыть подвал и выход на первом этаже. При этом вам всем следует учитывать одну очень важную деталь. Большинство членов 4 спецотдела это нелюдь всех мастей. Поэтому сейчас я расскажу не о террористах, а о своем отделе на случай столкновения. И можно есть сколько блезет! Одержимые акулы. Ой, прости, друг, ты меня грызанул, я и подумал, что зомби. Одержимый насилие. Эй, красавица! Тебе бы отсюда бежать надо. Если зомбяк укусит, станешь одной из них. Сфу ты, демон, что ли? Демон пауков. Не понравишься, сразу убью. Хуже и не придумаешь. Демон ангела. А вот с ним случай особенный. Людям он не враг, но близко не подходите. Дотронетесь, высосет из вас годы жизни. У тебя платочка не найдется? И не побоялся ко мне подойти? Но через ткань же безопасно. Ой-ой-ой. Вытащи его наружу. Приказываешь мне? Впрочем все лучше чем здесь драться здесь пусть содержиме разбираются а У ты его. знаешь куда идти нет <звук> советую сразу знать выплюнь Убей его. Если ты используешь мою силу, то сможешь правым глазом ненадолго заглянуть в будущее. Но учти, что только заглянуть. А теперь задуши его.